Привет, я Роман Стельмах, и а это постоянная рубрика на моем канале «А что там в Португалии?». На дворе уже середина февраля и я предлагаю поговорить о том, что же произошло за эти полмесяца в Португалии. Продление карантина. В который раз новости нам сообщают о том, что режим чрезвычайного положения продлен. В этот раз до 1 марта 2021 года все ограничения и требования остаются актуальными, то есть нас по-прежнему призывают сидеть дома. В соответствии с последними данными, опубликованными Университетом Джона Хопкинса в США, мы уже можем судить о том, что третья волна COVID-19 в Португалии была одной из самых серьезных в мире. Несмотря на то, что в последнее время количество новых заболевших снизилось и кажется, что ситуация улучшается, Правительство Португалии считает, что даже думать о том, чтобы отменить карантин еще очень-очень рано. Премьер-министр Португалии Антонио Кошта э, сказал, что скорее всего карантинить мы будем до конца марта. В общем, такие вот неутешительные новости. Э, я надеюсь, что хотя бы весной я смогу вас порадовать, смогу всех нас порадовать тем, что карантин закончился и мы можем свободно гулять, а до тех пор, Пожалуйста, постарайтесь не заболеть и проводите время максимально полезно. Я думаю, нам будет что рассказывать детям и внукам.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 Конечно же, мы все понимаем, что пандемия негативно сказалась на всех сферах бизнеса, особенно терпит сфера туризма, которая, как мы понимаем, в Португалии занимает ключевое место в структуре экономики. По официальным данным, количество туристов и забронированных номеров в отелях снизилось на 60% по сравнению с 2019 годом. Такие показатели в Португалии были в 1993 году. Регион Alentejo наименьше пострадал от пандемии. Там количество э, аренды номеров снизилось на 37%. А больше всего пострадал, конечно же, регион Лиссабона ну и Азорские острова. Здесь количество арендованных номеров снизилось на 71%. Я знаю, что многие из вас кто смотрит эти видео, подписан на мой канал и читает наш сайт visportugal.com, работают в сфере туризма здесь, в Португалии, или любят Португалию и регулярно сюда приезжают в качестве туристов. Я надеюсь, что все мы достойно переживем это сложное время и вернемся, очень скоро вернемся, к нормальному, привычному нам туризму, как только это все закончится. Авиасообщение в Португалии на уровне 1998 года. Ну что же, мы по-прежнему откатываемся назад, в этот раз к 1998 году. По официальным данным, именно на уровне 1998 года в 2020 находился уровень авиаперевозок. Другими словами, количество рейсов и пассажиров. В 2020 было совершено на 58% меньше авиарейсов, чем в предыдущем, 2019 году. Если вы недавно были в одном из португальских аэропортов, то наверняка отметили, какое небольшое количество пассажиров находится там. А если учесть последние карантинные требования правительства Португалии, согласно которым граждане Португалии не имели права покидать территорию страны, то количество рейсов в день можно было пересчитать на пальцах руки. Это легко проверить, если зайти на сайты португальских аэропортов, например, Порту или Лиссабона, и увидеть, какое Мизерное количество рейсов улетает и прилетает. Конечно, ситуация, когда мы вроде бы как откатились назад на 20 лет и очутились в 1998 году, немного пугает. Надеюсь, что позитивные прогнозы специалистов оправдаются и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться к лету. Отель на 180 номеров в долине реки Дору. Кому пандемия и безработица, а кому время новых проектов. Так португальский бизнесмен Марио Ферейра решил возобновить свой старый проект и построить отель на 180 номеров в долине Рикидору. Этот факт сразу же вызвал огромный общественный резонанс, ведь строительство шестиэтажного отеля общей площадью 8497 квадратных метров может не только поставить под угрозу тот факт, что долина Рекедору является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, этот статус по сути могут забрать в результате таких серьезных преобразований. Но даже если строительство никак не повлияет на то, что данная территория является всемирным наследием, то это может спровоцировать и других бизнесменов строить огромные отели в Дору, что превратит этот уникальный регион в обычный отельный комплекс, как, например, это может быть в Алгарве. Кто же победит в этом споре? Деньги предпринимателя Марио Феррера или правозащитники, которые хотят э, оставить регион в первозданном виде? Будем следить вице-адмирал во главе плана вакцинации в Португалии. Тем временем в Португалии добровольно ушел в отставку Францешко Рамуш, который возглавлял план вакцинации по всей стране. Он подал в отставку после того, как в Министерство здравоохранения начали поступать многочисленные жалобы о неправомерном распределении вакцин в некоторых учреждениях. После отставки руководителем плана вакцинации был назначен вице-адмирал, и теперь он работает вместе с другими 20 военнослужащими из разных типов войск Португалии. Интересно, относительно недавно руководителем СЭФа тоже был назначен военный генерал-лейтенант. Видимо, для того, чтобы навести порядок в некоторых португальских учреждениях, они прибегают к помощи военных, которые, как никто другой, знают, что такое порядок. Что ж, посмотрим, как эта стратегия сработает. Надеюсь, что она поможет провести процесс вакцинации в Португалии и сделает его более эффективным. На данный момент, к середине февраля, только 300 тысяч человек получили свою первую дозу вакцины. И только около 150 тысяч получили две дозы вакцины. Как вы понимаете, для страны, в которой живет больше 10 миллионов человек, это очень-очень мало. Португальская деревня, которую не коснулся коронавирус. Мне показался интересным репортаж о португальской деревне Амейеру, в которой живет чуть больше 50 человек. Сто лет назад ее обошла пандемия испанского гриппа, а сейчас не коснулся коронавирус. В чем же секрет? Как утверждают сами жители, секрет того, что болезни обходят их деревню стороной, заключается в их древней традиции – разжигать костры возле домов. Дым окутывает деревню, как туман, что и защищает их от болезней. Конечно же, скептики скажут, да-да-да, конечно же, болезни их обходят стороной, потому что они находятся далеко от больших городов. А мне вот, например, традиция эта нравится, и я желаю крепкого здоровья всем жителям деревни Амейру и сохраняйте ваши традиции. Город Брага – лучшее место в Европе в 2021 году. Город Брага, который находится на севере Португалии, был признан лучшим европейским направлением в 2021 году. Брага заняла первое место в рамках премии European Best Destination, обогнав такие города, как Рим, Флоренция и другие именитые города. Что ж, мы очень рады, что именно португальский город выиграл эту престижную международную премию и надеемся, что в этом году у туристов все-таки будет возможность посетить Брагу, которую еще называют португальским Римом. В городе действительно есть что посмотреть, так что по возможности приезжайте. Новости Виспортюгал. На нашем сайте виспортюгал.ком за последнюю неделю вышло несколько полезных статей. Особенно хочу обратить внимание на статью в которой э, мы рассуждаем, возможно ли найти работу в Португалии в 2021 году и стоит ли его рассматривать как год для иммиграции сюда. А если вы уже живете здесь, то вам будет полезна статья о том, как найти подрядчика в Португалии, например, няню или электрика. В общем, на самом деле полезный материал и рекомендую ознакомиться. Кроме того, для тех, кто еще не знает, мы на сайте visportugal.com запустили страницу бесплатных объявлений. Если вы хотите сдать недвижимость или арендовать недвижимость, если вы что-то продаете или хотите что-то купить, или у вас есть бизнес-идея и вы ищете бизнес-партнера в Португалии, оставьте об этом объявление на этой странице. И тысячи, реально тысячи людей, которые живут в Португалии или хотят жить в Португалии, увидят его. Надеюсь, что эта страница станет действительно полезным инструментом для всех, кто живет или хочет жить в Португалии. Спасибо, что досмотрели, спасибо за лайки, за комментарии, за поддержку. Особенно хочу поблагодарить тех, кто ежемесячно поддерживает меня на Патреоне. Вот на этой неделе, кстати, присоединились еще два человека. На самом деле, ваша поддержка очень важна. Эти несколько евро в месяц – это одна, две, три полезные статьи в блог. Поэтому очень благодарен. Если захотите присоединиться, ссылка будет в описании. И спасибо, что вы со мной. До встречи через две недели в новом выпуске новостей ⁇ А что там в Португалии ⁇